Свое видео я начинаю с конца. Таким солнечным мы увидели чифлик в день выезда из отеля. Вот наш отель, и стоянка. спасибо нашему дрону. Он потерпел здесь крушение, но мы его уже починили. Ну а теперь обо всем подробнее. Вот мы в ресторане, в нашем отеле. Вот такой у нас бар. И Олечка решила потестить салат болгарский. Для Салатик знатный, помидорки розовые, спелые, оливочки. Ну, Улечка, за тестик оливочки. Вот у нас такой десертик, вафли. Десерт. Ну, давай, открывай нам О -о -о. тест. Немножко мороженого. Сейчас ты будешь Немножко тестить. Немножко Гофры бельгийского. Да, -а -а. бельгийским шоколадом, Изготовленная в это моя so... Это бомба. Супер. <laughs> Ехали в горный Чифлик и заселились в отель фея. Вот наш номер в отеле фея. Значит, отель я, конечно, от него ожидала намного большего, потому что в букинкоме он выглядит очень красиво. Но в принципе отель довольно старый. Кровать очень мягкая. Я снимаю утром, мы на ней уже спали, поэтому могу точно сказать. Значит, здесь мы будем ночевать две ночи. Нам дали улучшенный номер с балконом. Вид у нас вот такой. Горный Чифлик – это такое классное место. Здесь очень много минеральных бассейнов. У нас их два в нашем отеле. Сейчас мы вам покажем эти бассейны. Сегодня плохая погода. Довольно холодно, пасмурно. Но дожди пока нет. Вот там есть тренажеры, детская площадка. Ну, в общем, отель такой уже много лет работает. Поэтому видно, что все уже тут устроено. Вот такой у нас интерьерчик. Такой санузел. С такой доподобной ванной. Вон там, у нас бассейн с минеральной водой. Но там холодно. Поэтому мы идем не туда, а в закрытый бассейн. Вот такой у нас отель. наше Тут есть бар. Курим ладан. Вот здесь есть сауна. Вау! Вот это, это парная. Это гидромассажная ванна. Ой, гидромассажная ванна не работает. Релакс-рум. Камин. Какая классная банька. О, здесь хамам. Ничего да, но сажать. тут но надо. На... Нет, да, надо ее нагреть. Нагреть-то просто. Но она работает, если ты закажешь, тебе ее нагреют. Вот это супер! Ой, и вот там уличный бассейн. Ну, что, ли? Вода, как жарко. Поэтому, А что, горячо, да? Ну, по не холодно. Ага, oh, да, Отель, конечно, нам сначала не понравился, но из-за бассейна такого теплого, классного, можно поставить ему хорошую клетку. Вот, и все рекомендовать, потому что в этом отеле мы одни практически, как в этом бассейне, как в ресторане. Поэтому за это можно поставить большую оценку. Твердую, твердую четверку, да? Я могу пятерку. Да. да, так а я хочу в бутерброду и да. Ну, ну напишут, что интернета нет? Интернета нет да. Мы решили еще протестить наружный бассейн. Протестим. Но на улице очень холодно. А как сюда пройти-то? А? Ована! Вот в этом бассейне можно плавать. Конечно. Потому что у холод... Меня продуло, я ушел. Вот такие горы. что этот котель приготовился встречать только одну пару гостей. Но на самом деле здесь есть еще одна пара. Старичок со старушкой. Такие же, Такие же, примерно, как мы. Мы их нашли вчера на ужин. Генеральная а? вода из глубинных источников, которая помогает практически всем всех То есть, Помогает это однозначно, потому что здесь никто еще не заболел. А здесь видео наблюдение. Ну, ну, ну да. наблюдайте, как ты будешь сами А у спасителей, где вы? Да. Культурный сотонато. <смех> да. Бассейн, по-моему, вышел из берегов. А -а -а. Здесь только расслабляющие процедуры а силовые упражнения в тот бассейн. but there's something cold in the way you are the things you said had me going good but it left a scar you invite me and then you turn me down get my hopes up and then А вот здесь вот механо-чифлика, комплекс чифлика, спахаты, механа бассейн Вот здесь, я думаю, что есть закрытый бассейн с центр тоже есть. По курортному комплексу чифлик это несколько отелей которые так компактно стоят на небольшой территории в горах мы находимся даже не на вершинах где-то а в каком-то ущелье поэтому здесь особый климат он такой мягкий так сейчас мы повернем к нашему отелю в котором мы жили очень до да, 8 лет назад вот этот отель Балкан я тоже рассматривала. И сюда вот заезжают туристы. А, вот Дива. Вот, нет, мы повернули, где надо. И вот этот отель э, Дива, который... Вот этот отель Дива. Дальше идет вот там пешеходная расходка. Вот здесь при въезде у отеля Дива э, есть бассейн. Отель тоже такой прекрасный, у него вид. Сам отель очень неплохой. Но мы, мы были там в сентябре, где-то в середине, шел дождь, и, и было довольно холодно в отеле, поэтому мы как-то решили поменять дислокацию. Очень красивая картинка на отеле. Вот такой хороший отель, по идее. Там у них тоже есть и парковка наверху. В общем, ну, тоже немножко... У них вот основная парковка, вот это, Но это Балкан. Это отель Балка. А, ну, нет, хорошая. я имею в виду дивы. Да, там у них а, парковку дива, ну, прямо. Да. Там и за отелем, и на территории. А дивы нет закрытого бассейна. Нет, нет, нет. Вот, вот этот да, отель тоже такой стильный. Вот это все отели, отели, отели. И здесь в горах вот приезжают люди отдыхать. Да, что да, там вон туда, вот. А давай ты остановишься вот здесь, и мы пойдем сейчас в водопаду сходим. Здесь идет такая горная речка, и вот вода чтобы мог подуть. Здесь так виражи, чудный вид на горы. А у нас пошел дождь. А вот это чефляк полос. Но похоже, что он закрыт. What you can do